думают, что увидят трансформацию, но на самом деле они лишь видели то, кем я был и то, кем я стал. Они не видели всей работы. Я хочу лишь показать людям, что ничего не происходит случайно, ничего тебе просто так не достанется, пока ты не начнешь работать над этим. Дэвид Уэйт Эстонский школьник, который буквально взорвал YouTube, сначала своей безумной трансформацией, а потом поразил всю фитнес индустрию космическими силовыми. Только представьте, кто бы мог подумать, что этот тощий когда-то паренек сможет уже в 17 лет пожать 136 кг, а временем позже его лучший жим 177 кг и 143 на 5. Приседание 206,5 кг, конечно в полную амплитуду. А вот тяга заслуживает отдельной истории. В 16 лет он уже потянул 254 кг, спустя несколько месяцев 275, а затем 288 и потом просто невероятный 300 и 306 в январе 2018 года. Его рост так же, как и мой, 188 см, вес от 84 до 88 кг сухой мышечной массы. Так же, как и Дэвид, я был очень худой. И до сих пор помню, как сидя за школьной партой, впихивая в себя кучу углеводов с надеждой стать больше. Подростки по всему миру увидели в истории Дэвида часть себя, и я не стал исключением. Поэтому сразу же, как только он выпустил свою программу тренировок, в моей голове примыкнула мысль. Это мой шанс. Дэвид Уэйд позиционирует себя как натуральный атлет. И несмотря на многочисленные обзоры и разоблачения в интернете, я ему вполне верю. Кстати, предлагаю написать в комментариях, ребят, что вы думаете по этому поводу. Реально ли его форма и силовую в в столь юном возрасте? Я вцепился в программу Дэвида, как свой последний шанс набрать и стать эстетичным и сильным. И за это время тренировок набрал больше 30 килограмм. На самом деле, для многих эта программа невероятно тяжелая, так как предполагает силовые тренировки по 6 дней в неделю, с большими весами, но это именно то, что было мне нужно. Многие спрашивали меня, как я сделал такой прогресс. К слову, силовые показатели на начало программы в 16 лет. Жим лежа – 120,5 кг, присед – 105 кг, становая тяга – около 150 кг, Подтягивание с весом 40 кг, а на брусьях около 60 кг. Сейчас же мои лучшие рекорды это жим 145, присед 160 на 3, становая 210, подтягивание плюс 90 кг с нормативы мастера спорта международного класса и брусья плюс 117,5 кг. Как я уже и говорил, мой рост такой же как у Дэвида 187-188 см, а максимальный вес достигал 92 кг. Из-за такого прогресса многие также начали считать меня химиком, хотя, конечно, это не так. И лично я думаю, что мог бы достичь еще больших силовых и роста мышечной массы, если бы лучше сфокусировался на восстановлении. Сама программа представляет собой разделение тренировок на жимовые, тяговые и ноги. 6 дней в неделю. Сначала 3 тренировки подряд, затем один день отдыха, снова 3 тренировки подряд, 1 день отдыха и повторяется новая неделя. Объем нагрузок достаточно большой, поэтому не каждый пробовал эту программу, а те кто смогли вытащить тоже получили какой -то результат. Первым шел день ног, основой которого были приседания. Затем жимовой день, в центре которого, конечно, классический жим лёжа. И дальше тяговый день, со становой тягой и подтягиваниями. Как вы могли заметить, ноги тренируются целых 4 раза в неделю. Сначала на приседе, а потом и на становой, что реально стало большим испытанием для моей ЦНС и организма в целом. Для того, чтобы прогрессировать не только в силе, но и в росте мышечной массы, программа включала в себя подсобные упражнения, как правило, изоляционные, на 8-10 повторений в подходе. Фишкой программы является волновая периодизация нагрузки aka DUP, aka Daily Periodization, которая обычно применяется пауэрлифтерами для увеличения силовых. Это и стало основным фактором, так как Дэвид убежден, для натуральных атлетов очень важно тренироваться на силу и использовать ее как индикатор вашего роста, конечно, добавляя и другие более билдерские упражнения. Начинать программу было реально тяжело, особенно для ног. Первые две недели они болели не переставая, но такое ощущение, что со временем адаптируются, и уже на третьей неделе примерно все было в порядке. Почему не бросил и не давал себе дополнительный день отдыха? В такой программе я относился как к моему шансу получить такие же результаты, как и Дэвид, и поэтому четко и бесповоротно придерживался плана. Обычно многих интересуют не только силовые, но и замеры тела, и как истинные фанаты у меня даже есть табличка, куда я записывал все измерения почти каждую неделю и смотрел на прогрессию. Добавляя в силе почти на каждой тренировке, конечно я рос и в мышечной массе. Итак, Старт программы 18 февраля 2018 года. Мой вес на тот момент 77,5 кг. Объем руки уже 37,5 см. Икры 38,5. Ноги 58,5. Талия 75,5. Предплечье 32,7. Сейчас вес от 86 до 89. Руки 41. Икры 41. Ноги 63. Талия 76. Предплечье 35. Еще раз хочу сказать, что фокус очень сильно решает. Я много отвлекался на разные комплексы для подготовки к баттам, на стрит -лифтинг. Было время, когда я не мог полноценно восстанавливаться из-за работы. Так что в это время можно было получить гораздо лучший прогресс. Как я уже сказал, по этой программе я тренировался как минимум год четко и полноценно сфокусировано, а дальше уже впоследствии менял под какие-то свои цели и задачи, исходя из условий, в которых я находился. И, кстати, впоследствии полностью адаптировал ее под стритлифтинг, где и получил такие высокие результаты, поэтому ссылочка на сайт с программой будет, конечно, в описании. Могу сказать, что программа реально очень крутая. Уверен, что многие получили по ней просто безумный прогресс. особенно всего в силых показателях. Так что, ребят, спасибо большое за просмотр. До встречи в новых видео.